Здравствуйте! В эфире информационная программа российского телевидения. В начале выпуска коротко о главном. Сегодня президент проведет заседание Совета безопасности России, на котором будут обсуждены дополнительные меры по регулированию ситуации на Северном Кавказе, а также проект доктрины информационной безопасности. Прошедшая ночь в Таджикистане была самой спокойной за последние 9 суток. Крупномасштабные бои на юге республики прекратились. Первый вице-премьер правительства России Анатолий Чубайс проведет заседание комиссии по социально-экономическим проблемам угледобывающих регионов. Чрезвычайная ситуация в Кузбассе. Основные поставщики угля прекратили отгрузку топлива электростанциям края. Итак, сегодня Совет Безопасности России, который проведет президент, намерен рассмотреть две важные государственные проблемы. Под номером один в повестке дня значится вопрос о ситуации на Северном Кавказе. Как сообщил накануне заместитель секретаря Совета Безопасности Борис Березовский, сегодня президенту будут представлены основные элементы программы по регулированию отношений с Чечнёй. Встреча Бориса Ельцина и Аслана Масхадова, на которой чеченская сторона настаивала фактически на признании независимости своей республики, поставила Кремль в сложное положение. Комиссия будет рассматривать и дорабатывать проект политического договора между Москвой и Грозной. Однако, судя по словам Бориса Березовского на вчерашней пресс-конференции, среди российских властей сейчас нет согласия в вопросах урегулирования чеченского кризиса. Необходимость сохранения единства федерации остается для Кремля главным приоритетом. Силовое давление на Ичкерию исключается. Следовательно, предстоит найти такое сочетание дипломатических, политических, экономических и финансовых методов воздействия на ситуацию в Чечне, которое вынудило бы руководство в Грозном, если не совсем оставить, то по крайней мере отложить в долгий ящик идею полной независимости.